Продается комната в Калининском районе города Чебоксары. Расположена на втором этаже кирпичного пятиэтажного дома. Чисто в общих местах пользования. Комната с ремонтом. Проведена вода и установлена стиральная машина. Планировка. Общая прихожая порядка 9 квадратных метров. По левую и правую сторону расположены коридоры по четыре комнаты. В середине хозяйственная комната и станку с душевыми. Далее расположена просторная кухня с рабочей газовой плитой и закупкой. Две раковины, кухонный стол и стеллаж для хранения продуктов. В секции живут положительные соседи, шаговая доступность всей инфраструктуры, обилие парковочных мест, возможно помощь в ипотеке и доплата средствами материнского капитала. Хотите посмотреть комнату? Позвоните. Договоримся о просмотре.